Старайтесь найти существованием как можно больше точек соприкосновения. Если вы сидите под деревом, обнимите дерево и почувствуйте, что вы с ним встречаетесь и сливаетесь. Если вы плывете, закройте глаза и почувствуйте, что таете в воде. Пусть возникнет единство. Ищите все возможные средства и способы в чем-то расслабиться и с чем-то слиться. Чем более вы энергетически сливаетесь с какой-либо другой энергией, в какой угодно форме, будь то кошка, собака, мужчина, женщина, дерево, тем ближе вы к дому. Это приятная работа, даже экстатическая работа. Когда вы начнете это чувствовать, когда вы этого научитесь, вас тут же удивит, сколько в жизни вы были лишены. Каждое дерево, мимо которого вы прошли, могло принести вам глубокий аргумент. И каждый опыт, заказ солнца, восход солнца, луна, облака в небе, дрова на земле, мог быть экстатическим опытом. Лежа на лужайке, чувствуйте, что сливаетесь с землей в одно целое. Влейтесь в землю, исчезните в ней. Дайте земле проникнуть у вас. Суть медитации в том, чтобы достичь единства, как только возможно. К Богу ведет десять тысяч дверей, и к нему открывается каждая. Но он доступен только в состоянии единства. Поэтому иногда бывает так, что влюбленные узнают медитацию в глубоком оргазме. Это один из способов создания единства. Но только один из способов. Их миллионы. Если человек продолжает искать, им нет конца.